Бабушка, ты же в пенсионном фонде. Так я уже вот все сделал. Получайте государственные услуги Пенсионного фонда России через интернет. Назначить пенсию и выбрать способ ее доставки, оформить заявление на социальные выплаты, распорядиться материнским капиталом и многое другое на сайте Пенсионного фонда России. Пойду к подруге. Не все же можно делать удаленно. Пенсионный фонд России.